А вот и первый матч, дорогие друзья, и сегодня исключение. Исключение исправил, так как обычно мы с вами видим аж целых три матча, а сегодня увидим аж целых четыре. Прикол, прикол, конечно же. А, заправка против Cold Cuts, карта D, Tuscan и Best of 1. Все, в общем-то, по классике. Все сегодняшние игры пройдут в группе B. Группу А мы сегодня не трогаем, оставшиеся парочка матчей, которые там остались, будут сыграны завтра, и завтра уже определятся участники плей-офф стадии, между прочим. Ну, я уже перед началом трансляции говорил, какие на данный момент участники есть уже вышедшие, так что, если хотите вдруг включить трансляцию перемотайте, почекайте. Короче, всем Удачного просмотра. Всех еще раз с праздничками. Поехали. Cold Cuts это Мотя, Don't Touch, The Shrug, The Best и Киргиз. Газ uh, Station, они же заправка. 21, Кесон, Happy, Slide Guardian и Black. Ну и, конечно, объективно. Сильнее всех в этой катке смотрится Slide Guardian. Буду постоянно его стараться троллировать, потому что меня попросил Володь Дуримар. Ладно, шучу. На самом деле, конечно, троллить никого не буду. Потому что зачем это нужно, когда есть Володя Ха-ха-ха. 21-й минус Мотя, Донт Тач забирает 21-го в разменку Здесь у нас была попытка захода на точку А Причем эта попытка, кстати, еще, в общем-то, не устранена ребят все еще пытаются здесь нагнетать тень на плетень Правда, как вы видите, потеряв кессона уже, да, надо думать о том, что помимо точки А Здесь есть еще и другие позиции, на которые, в принципе, можно открываться И именно этим втихую занимается сейчас Слайд Гардиан Да, вот, как вы видите, пытается за Сигой... Пушит соперника. И все-таки убивает, правда, не слайд-гардиан, потому что у него, ему подсунули холостые патроны. Убить не удалось. Минус от Блэка по Киргизу. 3 в 3. Вот перестрелочка, слайд-гардиан. На Юспета уже все-таки минус делает, потому что в нем уже боевые патроны. Но следом ловит. От Доширака Маслинку. Хэппи и Блэк остаются вдвоем оба на банане. Банан, банан, замечательная позиция. Если бы, конечно, небольшое количество соперников с Юспиками. Ну, здесь The Bomb has из Defused очевидно. 1-0 в пользу коллектива Cold Cuts. И, конечно же, дорогие мои друзья, хочу сказать, что этот матч, ну, лично, по моему убеждению, будет довольно-таки интересным. Я так вот прикидывал... По вчерашнему матчу коллектива Cold Cuts, по предыдущим матчам Команды Заправка Думаю, есть на что посмотреть И надеюсь очень на то, что ребята покажут Все-таки хороший результат И это не будет какие-то там 16-0 и сразу еще, опять же, хочу оговориться, ребят То, что сейчас в чате я вижу, появляются новые участники Ребята, всем привет Я поговорю с вами, как только у меня появится возможность Пока что этой возможности нет, как вы видите, я должен комментировать Киргиз и The Best Три килла, Дошарак еще один И только один разменный от Слайд Гардиана Который теперь на точке Б, ну, можно так сказать Как в аду находится Хотя, кстати, Катя, кстати! Вспоминает э, потихонечку, что он гиперкотлета подбирает эмку и неужели затащит? Нет, не затащит. Просто текай, с села Тоби. Вы сами понимаете. Убегает. И, кстати, здесь было бы хитро на самом деле где-нибудь в сотне спрятаться. А смотри, Тач, кстати, чекает. Ну, понимает, да, что соперник... Ой, затаскивает! Айда-слайд-гардиан! Айда-слайд-гардиан! черт возьми, ну я же сказал... Я же сказал, что это будет жесть, какая интереснейшая каточка. Да, вот вам, пожалуйста. Второй раунд, и уже начинается он с Эйса. В исполнении бывшего игрока коллектива хайрат Киллер. Обязательно надо все-таки не забывать. Не забывать этот момент. Неужели попал на трансляцию, а не смотрю повторы? Лизочка, здравствуйте, с праздничками вас. И всего вам всего-всего-всего хорошего. А, дроб... Дробовик 21, 21, ай-яй-яй Ну разве ж можно при счете 1-1 уже вооружаться дробовиком Это уже попытка, типа, даже не поприкалываться над соперником, а задизморалить. Дескать, смотрите, мы можем выигрывать раунды даже с дробовиками в руках И да, это жестко Да, черт возьми, это жесткая история но Counter-Strike он такой Он такой прекрасный весь из себя И неоднозначный слайд Guardian открывается на коты Причем он делает это просто на ноге С поддержкой, наверное, каких-то тиммейтов Но, во всяком случае, первые килы делает именно он Смотри, разыгрался По-моему, он готовился к этому матчу И Володя Дуримар мне говорил, что он хочет Ну, он, в смысле, слайд Guardian Хочет в этом раунде и в этом матче вообще запотеть так Чтобы его после этого в Нави позвали uh, The Best Погибает от рук Хэппи. И это третий раунд для коллектива Газстейшн. Ну, в принципе, здесь опять можно уже начинать задавать вопросы, касающиеся в первую очередь, наверное, того, почему Cold Cuts, выиграв э, пистолетный раунд, решили начать в обороне. Э, Но живой раунд, простите. Э, решили начать в обороне. Я лично насчет таких э, решений. Ну, всегда как-то скептически к ним отношусь Все-таки предпочитаю на тускане начинать в атаке Но здесь хозяин-барин, как говорится, вполне возможно К э, проще играть именно в обороне Но если это так, то это дополнительные проблемы С 21 первого выбивает дробовик дон тач минус кисон на котах, Но точка Б вроде бы как, по идее, должна сейчас... Захвачена э, ребятами из коллектива. Заправка. Блэк забирает Зебеста. Флешка вторец, кстати, по-моему, неплохая. Хэппи даже вроде как немножко беленький стал от этой флешки. Дешарак разжился девайсом с погибшего товарища, а вот Блэк забирает Дон Тача. И теперь у нас равная ситуация. 3 в 3 Мотя. Хороший хэдшот. минус Слайд Гардиан. Пикнуть даже не успевает Слайд Гардиан. Блэк еще один минус. И как ловит Мотю. Вот это да. Мотя приземляется абсолютно. Прям пиксель в пиксель на вражеский прицел Неудача Или же умение играть У одного <laughs> Ну, в общем, вы поняли, да? То есть неумение, вернее, умение стрелять У одного или же неудача у другого Ну и что это такое? Слайд Гардиан не пережил Не пережил, видимо, того, что В предыдущем раунде Очень быстро погиб ну, я надеюсь на быстрый реконект и на скорейшее возвращение пятого игрока заправки. Пока же Доширак вырубает кисона. Кисон у нас, кстати, как на коты не зайдет. Постоянно там погибает. Я бы, может, на его месте сыграл бы как-то а, другую позитурку какую-то. Ну, 4-2. Колдкат, недолго думая, пользуется на 100% тем, что их соперников было меньше. И как результат. Раунд сразу переходит в копилочку обороны. Ну, а Газстейшн, по сути, не потеряли, как бы, экономику. Но все-таки есть вопросы. Есть вопросы к тому, насколько много у них там девайсов будет. И, как я вот уже вижу, два дигла. То есть, девайсов максимум только три. А вообще, по факту, девайсу у кессона... И, по-моему, все. <с> <с> как бы, то есть, из трех возможных девайсов то вообще будет один. Да забирает 21, я не... А, нет, все-таки два. Еще у Блэка есть а, автомат Калашникова. Но здесь, конечно, вопрос реализации этого девайса. То, что он есть, не означает, что он поможет а, немножко вытаскивать, да? Давайте так скажем. Можно купить себе хоть 10 калашей, но ни с одного не сделать килослайд-гардиан. Ну ладно, туда хэдшот не дал, хотя бы дал сюда. Неплохо. Минус Киргиз, но Доширака, конечно, должен был забирать на все 200%. Но любой выход на точку Б сейчас игроки обороны, по идее, должны контрить. Как и, в общем-то, выход на точку А. Здесь Даширак. он как раз отправляется на чек Банада. Здесь два соперника, минус от Хэппи. Не ожидал Доширак такого расклада вещей. Ну что ж, удается пройти на Б... 2 в 3 будет, конечно же, ретейк Причем еще и в большинстве для игроков обороны И ретейк, кстати, масса, массой просто через девятку будут вываливаться плюс торец И широкий стрейф от Хэппи, кстати, очень сильно сейчас рисковал Пытался оттянуть на себя максимум внимания Ну и, ой, еще из дигла ловит маслинку Ну, короче говоря, да, печальное завершение А что не дефать-то никто? Ха, Тач в последний момент куда-то убежал дефать. Что-то все так просто разбежались, а бомбу вроде как дефьюзить и не нужно. Ну, 4-3. Повторюсь, я же обещал вам, что сегодня матч, по идее, первый во всяком случае, будет, ну, на 100% интересен. И уже здесь сходу небольшая интрижка присутствует. Но, как я вчера говорил про коллектив Cold Cuts, они для меня темные лошадки, вот сейчас то же самое я могу сказать про коллектив Real Gangsters, которые... Также еще ни единого матча не сыграли. И сегодня порадует нас сразу тремя каточками, которые до этого, ну, мы не видели вообще ни одной игры от этого матча. Ой, от этой команды, простите. Так что я надеюсь, что ребят не пальцем деланные, да и соперники у них будут тоже не самые простые. И это, между прочим, шанс для пенсионеров будет не вылететь из группы. Но для этого нужно будет обыграть команду Real Gangsters. При этом, чтобы Real Gangsters все свои матчи проиграли. И тогда пенсионеры из группы выйдут. Ну, а пока у нас плановерное убийство коллектива Заправка. Уже минус три от игроков обороны. Ни одного размена еще пока не последовало. Ну, пора слайд Гардиану сделать еще один эйс. Я думаю, команда Cold Cuts. Не очень будут, конечно, обрадованы Такому делу, но все-таки Наверное, хотелось бы, да, Газстейшн Что-то такое увидеть Но, к сожалению, только один минус добивает Зебеста и без того, который, в общем-то Был красный Там... Много техники не нужно было, чтобы его убить Ну, 4-4 у нас временный ничейный результат И страсти действительно накаляются все сильнее и сильнее Я также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что в чате на ютюбе Вы можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, станет победителем в этом матче На данный момент, набрав 58% опрошенных Холдкатс лидирует, по мнению чата. Именно они выиграют в этом матче. 21-й. Опять же на ноге. Ну, вы знаете, он любит на ноге забегать. Сейчас раунд на диглах. Как бы на диглах вообще зачем? В принципе, где-то сидеть, по-моему, с этим пистолетом только на ноге и надо выходить. Слайтгарден, между прочим. Отличился минусом по Зубесту. По Зубесту. Киргиз. Ну, Слайт Гардиан пока только ищет возможность сделать еще один фракуш на трофейном-то девайсе Кисон Кисон, как всегда, на котах Допов не было вчера, позавчера, Александр? Не-не-не, там нет <с Delicative> Самый большой счет, по-моему, 16-6 был Там вообще было не до Скейл, приветствую Кисон, кстати, на удивление, но минус все-таки на котах, по-моему, выцепил, да, один Сегодня, возможно, будут. Да, я вот не исключаю, что в этом матче, допустим, допы могут быть. Может быть, их, конечно, и не будет. Но этот вариант надо рассматривать. И, наверное, с оглядкой на это командам нужно, в общем-то, разыгрывать свои раунды. Понимая, что потенциально они могут упереться в овертаймы. Куда нужно будет немножко сберечь сил, собственно. Поэтому выкладываться на 100% сейчас не нужно. Но если вы... Не хотите играть доп, как говорится. Ну, заход на точку Б всей команды с минусом по Киргизу и Моти. Оп, дом-тач подрезает кисона, Кессон что-то прям постоянно первый погибает. Мне даже жалко кисона. <laughs> ну, вот в предыдущим ра Дала разбился. 21 просто разбивается. Лол <laughs> не отдался сопернику, с одной стороны, потому что в любом случае, я думаю, визави его, его убивал бы. Поэтому, ну, суицид, это, конечно, не, не выход. Самоубийство не решает ваших проблем Но что есть, то есть А есть у нас временный ничейный результат, дамы и господа 5-5 на табло Коллективы сравнялись В очень непростой и жест... ожесточенной, простите меня, борьбе Что-то сегодня меня немножко подтраивает Наверное, все-таки ск сказывается то, что я комментирую пятый день кряду, еще и завтра буду шестой день кряду комментировать И вот, наверное, потом будет небольшой перерывчик там, где очень вам А может быть и не будет, не знаю Киргиз минус Блэк. Киргиз хорош спрей, еще и минус Слайд Гардиан. Ну, Кессон и Хэппи остаются против Киргиза, по которому есть информация. Маке Я, наверное, правильно прочитал. Может, и не очень. Но спасибо вам за подписку на Ютубе. В любом случае. Кессон. Завершающее слово а, в этом раунде было именно за ним. И счет на табло становится 6-5 в пользу коллектива. Заправка. Заправка вырывается вперед. Да, вот такие вот дела. А ведь, по сути, темп игры задавали именно они До момента, когда вылетел слайд Гардиан После того, как он вылетел Была неприятная отдача нескольких раундов И заправка играли даже еще и роль догоняющих Ну, а вот теперь Удается вырваться вперед Вопрос, удастся ли закрепиться в преимуществе Но при, в общем-то, ситуации, которая сейчас у нас есть на карте Это отсутствие девайсов у игроков Мари, кстати, да? Блэк Блэк вообще малорик. Там уже его типы просто зашли на мидл. Разобрали всех на точке А. А он по-прежнему еще ищет возможность кого-то пострелить. Ну, кстати, не зря. Под скрипом у нас вот здесь вот сидел один из хитрых игроков обороны. По-моему, это был Дошираков. Ну вот, кстати, закрепиться все-таки удается, да, то есть э, за счет как минимум пошатнувшейся экономики обороны заправка пользуется ситуацией тоже на 100%. Равно как их соперники пользовались вылетом пятого игрока заправки, тот, в общем-то, 1-1, если можно так сказать, да, все пользуются чужими ошибками, и это такое, знаете, зрелищности добавляет, в общем-то. Когда ты четко видишь, что вот эта команда сделала сейчас вот такую ошибку, и этой ошибкой другая команда воспользовалась. Но что-то сегодня, правда, есть какие-то небольшие фризики. Я не знаю, вот насколько у вас ровная картинка, но у меня почему-то какие-то фризочки небольшие, все-таки подскакивают периодически. Хэппи минус доширак. за Best забирает Блэка. В меньшинстве атака, но атака при этом продолжает атаковать. Они вроде пока не остановились. Правда, почему слайд-гардиан без девайса, я пока. Uh, стесняюсь даже спросить, но с ХАЕшки удается взорвать за Best. а снайперская винтовка, вон оно чего. А вон оно чего, а нужно ли? Тут только один вопрос, а нужно ли? Ну вот, как вы видите, не очень, наверное, все-таки. Хэппи, 32 хп, ХАЕшку накидывает, ну, Моти далеко, поэтому не взорвется, естественно. А Киргиз соперника, кстати, пропустил. Ну, Хэппи тоже пытается хитрить, ну, и попадает в не очень удачные тайминги, насколько я понимаю. То есть, как бы на точку А он пойдет прям под прицелом Моти. Ну, здесь легчайшая для Моти должна быть. В общем-то, так и есть. То есть, опять же, это та самая ситуация, когда хотел сыграть умно и немножко перемудрил и переиграл, собственно, сам себя. Ну, хорошо, Cold cats пытаются догонять и им... В целом это удается, да. Конечно, не без проблем, которые определенно газ сейчас навязывают своим соперникам по КСИКу. Но мне интересно, почему 21 сегодня бегал с дробовиком, а идет 8 на 13. Не как-то вот не, не стыкуется у меня что-то. По-моему, люди, которые бегают с дробовиком, даже на дробовике должны играть в плюс, раз уж берут дробовик. Тем более, сейчас он играет на дигле. Какой-то прям, ну, несерьезный подход к матчу. Товарищ 21-й, давайте посерьезнее. Ну, вот, кстати, о нем. Кстати, о 21-м. The Best его сейчас забирает. А следом Блэк минус Don't Touch. И, судя по всему, начинается выход на точку А. Именно ее атака выбирает для своего пути. Кессон! Дабл Даблкил еще и третьего пытается забрать жесткий Кисон, Следом к нему сюда же подтягивается Слайд слайдгарден. И меняет его, кстати говоря, на позиции. А вот далее у нас перетяжка на спот Б. Ну, тогда давайте смотреть за Киргизом. Сумеет ли Киргиз сейчас взять и остановить выход от соперников? Ну, вернее, остановить он его уже по факту не сумеет. Бомба все-таки уже устанавливается. Но! Но! Но! Размен, дорогие друзья! Бомба успевает встать. The best один на один со слайд-гардианом. И вот здесь момент, да? Момент истины, как говорится, да? Потому что соперник-то, в общем-то, в тылу. В тылу врага. И вот это да. Вот это тайминги, господа. Ну, время на дефьюз есть, а вот время пофейковать, кстати, нету. Ну, естественно, слайд это понимает и само собой выходит добивать. То есть здесь несложно догадаться, что фейк по дефьюзу-то можно давать, когда, ну, секунд 10, там, 8 до взрыва. А вот когда ситуация такова, что до взрыва остается 5 секунд, уже фейковать никто не будет, иначе это поражение. Ну и тут, в общем, любой более-менее разбирающийся в игре игрок выйдет и как слайд-гардиан поставит красивую, жирную такую пульку в голову оппонента. 8-6. Победа в первой половине достается коллективу Газ-Стейшн. Первая половина, кстати, после этого раунда уже заканчивается. Слайд-гардиан не блеснул. Вот, честно скажу, не блеснул. дабл -кил от Кисона. Слайд-гардиану не удалось забрать ни одного из увиденных им. Оппонентов, которых было, кстати, довольно-таки много Ну, Киргиз До свидания И Доширак 100 хп Ну, Доширак Надо действовать Сейвиться уже не получится Потому что куда, как бы, во вторую половину в пистолетку Фамас не пронесешь и в результате это 9-6, дорогие друзья. Ну, как я всегда говорю, 9-6 это почти как 8-7. А 8-7 почти как ничейный результат. Так что повода для грусти нет, как мне кажется, ни у одного из коллективов. Хорошо сыграно. Но лично я бы позадавал вопросы, вопросы команде Cold Cuts, почему они решили начать в обороне. Именно мне просто сам, сама мотивация интересна. Почему они выбрали оборону, почему не атака? Сейчас слайд развалит на пистолетке, чекай. Ну, давай. Давай посмотрим. Где, где слайд, Гарди, Вот он. Ну, он идет у нас на коты. Кстати, на... О, а, кстати, там соперники тоже есть. Нет! Вообще, соперники идут в малый квадрат. А там есть игрок, который поджимает. Это 21-й. 21-й делает 2 килодон тач. А ответочка прилетает и настигает врага. Но, правда, пока 4 в 3 перевес, в общем-то, сохранился за игроками обороны. Попытка захода на Б не была предпринята. По-прежнему в малом квадрате у нас тусуются игроки. Слайд-гардиан. Вот он. Давай разноси. Володя за тебя ручался. Слайд. Нет. Снова Кисон ворует у слайда Фраги. И ну, как-то разносим. В общем, речи не идет. Володя. Володя. Вы переоц... переоценили Сомчик. Многоуважаемый господин Сомчик, спасибо вам большое. Спасибо. Я не знаю, какое у вас вероисповедание, но если вдруг христианство, то с праздником вас. Отдельно хочу вас поздравить с праздником и, конечно, пожелать вам всего-всего замечательного. Здоровья вашим родным и близким. Если нет, то все равно здоровья вашим родным и близким. И все равно я вас поздравляю. Вообще со всем, с чем я тоже могу вас только поздравить. Аж даже немножко начал заговариваться. Сомчик, я тоже начал стримить Твич в скину А почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Ну, тут дело такое Дело такое Это уж, конечно, на усмотрение господина Сомчика Пистолетка остается за коллективом Заправка, к сожалению, для ColdCuts это будет означать Лишь одно Там кессон зарезал the best Блин, как не вовремя донат прилетел Слушай я минус с ножа пропустил. Ребята, простите, пожалуйста. Ой. Ой, как неловко там. Кессон со слайд-гардианом. Три минуса. The Best хлобыстнул 21-му по фейсу. Don't touch. Отъехал только что от рук Кисона, The Best. Последний 10 хп. Но по нему есть информация. И, конечно, его добивает по этой информации. Happy 11-6. Вот, я, короче, да, немножко потерялся. Ну, такое бывает, когда обычно прилетают донаты на такие цифры. Как не потеряться. Как не потеряться все-таки от такого? Понимаешь, что добрые люди продолжают еще существовать в нашем мире. Низкий им поклон. Кстати, дробовик. Кстати, дробовик у 21-го вновь. Он залетает в малый квадрат. И, ну, как бы, это типа. Вот. <свят> Современный сленг. Если можно так выразиться. Сейчас вот молодежь так разговаривает. Киргиз минус лайт-гардиан. След за 21-м отправляется бывший игрок Хайрат Киллер. Кисон. Ну, наконец-то включился в игру. Ой, дробовик у Моти. Мотя! Вот так вот дали Мотики дробовик. И Моти сразу этим обрезом, в общем-то, по час бревает. Кисон с Блэком. 2 Два... В три. Непростая. Непростая ситуация. Потому что нужно открываться в упор. А там есть дробовик. Мы это точно знаем. А дробовик очень больно стреляет в упор. И вот вам, пожалуйста, минус от Моти. По Блэку дает, конечно, разменный минус. И Кессон сотый, кстати, против Забеста. Понимает? Понимает, что соперник на банане и дефит бомбу. Бог ты мой! Бесподобный клач от Кессона. Вот это подъехал так подъехал, дорогие друзья. Ну, развал. Развал, иначе не могу сказать. Ну, конечно, хороши ребята из команды э, Cold Cuts. Вообще прям, ну, здорово было сыграно, здорово. А, конечно, отжатый дробовик во многом еще сыграл свою роль, очень важную роль. Но все-таки Кессон, черт возьми, сыграл роль куда более важную. Между прочим, его статистика 8 на 0. Еще пока не убили его ни разу за три раунда второй половины. Ну, двукратный перевес по взятым раундам Это уже как бы не шуточки совсем Но Может быть, колдкадс в атаке Знают, что нужно делать против Gas Station. Тогда это было бы очень и очень интересно. Но пока, увы, вы сами все видите, дорогие друзья. Кесона, конечно, здесь закрывают на зеленке, но без вариантов. Выжить в такой ситуации было просто невозможно. Блэк не мог помочь, потому что там вылетала куча флешек. И в результате на Миду еще есть один игрок. Это 21-й. Ну у него вообще 4 хп, поэтому как он там мог кому-то помогать, это тоже сложно представить. Опа. Отдался под Мотю, но зато дал информацию. С одной стороны дал информацию. Доширак, в свою очередь... Уже крадется. А, ближе к меду. Да... Какие тайминги для Блэка, боже мой. Какие тайминги. А я еще иногда говорю, что я невезучий человек. Нет, посмотрите на Блэка, и вы сразу все поймете. Отвернуться аккурат в момент, когда уже ствол за стены даже было видно. Не почувствовал соперника. Ну, вернее, не прочувствовал. Ну, минус от Доширака. Что-то странный мув от Хэппи. Зачем в дымы-то лезть? Диффуза есть у одного и у другого, дождитесь, когда дым разойдется, господи, и второй следом за ним в дым лезет. Чего вообще, ребята, экспериментаторы его дают? 12-7. Напоминаю, дорогие друзья, это первый матч, который мы с вами сегодня смотрим. Всего серия матчей, которую мы с вами сегодня увидим, насчитывает аж целых 4 раунда. И... Ой, четыре раунда, простите. 4 карты, конечно же, между различными парами. То есть это не Best of 3, не Best of 5. Это четыре матча формата Best of 1 Двадцать Красиво сейчас мог, кстати, кого-нибудь шотнуть. Но шот не произошел. А вот у Слайт Гардиана произошел. И у Блэка произошел. Да вы что, серьезно? Ну, сейчас бы еще раунд на диглах бы взять, а ну. Понятно. Просто уволили... Просто, елки-палки уволили, дорогие друзья. 13-7. Ты уже на первой мапе плывешь. Какие четыре карты? Володя! Это из-за доната от Сомчика я немножко поплыл. А сейчас мы, как бы, в себя придем. Нормалек, Нормалек. Реабилитируемся. Три раунда газ стейшн. До победы и 8. Но это даже не до победы, а только до овертайма в коллективу Cold Cuts. Тут дело такое, как бы. Опять дробовик там вот. Как-то вот нарисовывается постоянно дробовик И я бы не сказал, что столь уверенно Сейчас играют ребята из команды Station а, Для того, чтобы брать дробовики Да, вроде есть разница в 6 матчпоинтов. И это вроде неплохая разница, но вы видите сами Да, Киргиз просто в упор Перестреливает Блэка, имея пистолет Против Эмки Абсолютно, абсолютно дисбалансная история В которой просто еще и сильная сторона проигрывает Кисон и слайд Гардиан Пришли на ретейк ну, на шару какие-то выстрелы, кстати, не дострелил Мотя все-таки действительно был ä, За углом Но Слайд Гардиан Пострелял туда, так и не поверил, наверное Что там все-таки кто-то сидит А ведь Мотя там был 13-8 С разменами раунд остался за атакой ну, сейчас начнется эта свистопляска Всем известная, дорогие друзья, да Когда у одной команды денежка заканчивается, да Когда у другой денег переизбыток И причем переизбыток в атаке будет Соответственно, им будет проще выигрывать раунды Но, блин, там парни на диглах раунд взяли Поэтому я уж даже и не знаю, чем здесь дело все может закончиться Потому что если, по сути, девайсы им не нужны Хотя на девайсах они проигрывают, но пистолеты выигрывают а, Моё... Почтение. Все, а вот теперь я согласен с Володей. Какие четыре карты! Господин многоуважаемый, горячо любимый Сомчик. Там Блэк затащил как-то. Я не знаю, как он это сделал, но огромное еще раз вам спасибо за донат. Вы просто сегодня сделали. Вы уже сделали весь мой год, можно так сказать. Даже не просто сегодняшний день, а вот я уже как минимум. Точно всегда буду вспоминать вас с улыбкой, э, с теплом и самыми-самыми-самыми хорошими словами. И как я уже неоднократно вам говорил, всегда помните, если от меня вдруг какая-то вам потребуется помощь, вы всегда вправе будете мне позвонить, написать, что угодно. Я всегда помогу, если это будет в моих э, возможностях. Саня, скажи, так борьба все равно присутствует... Это интересно. Да, конечно. Конечно, интересно. Я же не говорю, что этот матч не интересен. Просто пока он, очевидно, катится к победе заправки. Но при этом, конечно, да, по-прежнему интерес все-таки есть. Есть. Есть какая-то вот неопределенность, недосказанность даже, наверное, я бы сказал. Потому что вот в предыдущем раунде, я уже честно скажу, Крест поставил на команде заправка, а они взяли его и выиграли. А вот теперь 14:9. 14-9. Казалось бы, сейчас полноценный девайсный был у заправки, они взяли его, отдали. Ну, там у ребят получается такая история, в результате которой просто то одни, то другие как-то доминируют. И как это назвать, я не знаю. Вот честное слово, я не знаю Ну смотри, опять аркад на коты Какое сейчас, э, что, вернее, сейчас произойдет Сейчас оборона прекрасно понимает, что выход последует на точку Б. Но ретейкать с пистолетами, ну это уже будет прям совсем-совсем никуда не туда Кыргыз, даблкилл, 21-й минус Кыргыз и 3 в 4 Где 4, это игроки атаки и... Лучший стример стример. Лучший стример. Спасибо большое, Белоснежка, вам за 300 рублей. Целую ваши ручки. Нежно, по-товарищески, разумеется, да, чтобы ваша вторая половинка а, ни в коем случае не оскорблялась. Так, что у нас? Кто раунд-то выиграл? Прям, ребят, вы меня это... Мне правда еще комментировать три матча, а вы... а вы меня уже донатами с колеи выбили. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Вот я просто вот, вот... Горб свернул для вас, товарищи мои. четыре а, раунда между командами, а что это означает? Как вы думаете, а это означает потенциальную камбэчин? Давайте вот так ее назовем. Вполне себе, да. Три минуса от атаки. Хэппи и Слайд Гардиан остаются вдвоем. Слайд Гардиан, ну какой-то, да. Хоть что, даже по киргизу умудряется еще оформить. Но я бы сказал, наверное, оформляет его перед смертью, да. Да. Два минуса, но хорошие два минуса По головам, ваншотами там Это все очень, конечно, безусловно круто и здорово Но раунды это не очень помогает выигрывать Счет 14-11 Хотя я, конечно, приоткрою вам небольшую завесу тайн Я бы не очень хотел допы Потому что тогда реально я к четвертой карте уже просто скопычусь, потому что я от этого очень сильно устану. Но, с другой стороны, да, для интереса мне бы, конечно, хотелось бы посмотреть полноценную, типа жесткую. Вторая карта будет? Нет, этот матч играется в формате Best of 1. Победит тот, кто победит сейчас. 21-й разменялся. Ну и 4 в 4 атака заходит на Б. А где вообще контры на точке Б? Уй, дробовик. Господи. Ну так это... Ааа, подождал бы Хэппи! Да правда? Уже юсп, юсп просто достал бы, да перестрелял бы. <laughs> Было бы быстрее. Ну что, 4 в 3. 3 в 3. Да не будет здесь никакого ретейка. Не верю в ретейки. Кисон минус Киргиз. Но, но по-прежнему скажу, не верю в ретейки. Не верю, времени мало, да ты только у, у слайд-гардиана есть и Он добегает и дефит, дорогие друзья Ну что ж, 15-11 Вот теперь уже с этого момента Саня, чем больше игры, тем больше доната ты не хочешь Сомчик, ну-ка исправь ситуацию Константин, не, ну ты что ж должен понимать, что ä... Физическая усталость, а когда постоянно разговариваешь, сидишь Ну это, это действительно тяжело это действительно тяжело. Не зря за промежуток с 2014 по 2023 теперь куча стримеров комментаторов по 1.6 получалось, а остался только я. Потому что люди просто приходили в эту штуку и говорили: да вы че, камон, сидеть 3 часа разговаривать не, не зачем мне это надо, там и так далее. Все это еще пытаться показывать, анализировать и так далее. То есть от этого действительно устаешь, но я ценю красоту игры. Поэтому если здесь будут овертаймы, конечно, я их буду комментировать с огромной радостью. Но просто к четвертой карте у меня немножко манна закончится. Бам! Адонтача кисон... кисон, кисон. Ну что, хэппи, как вы думаете, будет ли клатч один в три? Здорово, кстати, увидеть клатч 1 в 3. Но будет ли он все-таки? Но позиции. Позиции слишком крутые у игроков атаки. Причем, где бы они ни стояли, я, как вы знаете, даже не вижу этих позиций. Просто, учитывая то, что Хэппи будет открываться из сотни, абсолютно стопроцентно и так понятно, что он окажется без позиции при выходе. И где бы ни сидели игроки атаки, они-то его ждут. И вот она беда. Каракал-Пакистану! В <пакистан>, Пакистан. А приветствую, в общем, каракалпаки всю приветствую. В лице, во всяком случае, 5С релакса. 15-12, дамы и господа, экономика снова приказала жить долго у коллектива заправка, только лишь два девайса, хотя, опять же, повторюсь, это не показатель, но 21-й в очередной раз своими аркадами как-то постоянно куда-то где-то отдается, ну, честно слово, не знаю, зачем он это делает, но нравится ему так, наверное, да бы с ним. Слайд Гардиан, ну, опозорился, наверное, лично, как по моим меркам, вот это вот сидеть и жать по центру сайда и не сделать в итоге минус. Это странно. Это, черт возьми, очень странно. Хэппи забирает мочу 2 в 1. The Best успел, успел втикнуть. 51 хп и 14 против 100. По хелспоинтам The Best опережает даже целых дв двух соперников. Но АИМ и реакция, и точность Блэка опережают The Best. -а. Поэтому, дорогие друзья, это 16-12. Победа достается коллективу Gas Stations. Uh, stations Gas Station. А коллектив Cold Cats, к сожалению, этот матч проигрывает. Хотя я думаю, все-таки заслуженно, заслуженно. Если бы начали в атаке, я думаю, итог матча был бы другой.